Доброе утро сегодня всем. У нас сегодня был вот такой снежок. Сегодня 29 апреля. И мы себя прекрасно чувствуем на природе. Я вам обещала ролик. И сегодня я его записываю. Почему я задержалась? потому что у меня слетел видеоредактор. Мало того, что он слетел, так я еще и сама немножко накосячила. Ну, я думаю, что это не так уж столь важно. Итак, начнем. Начнем мы с чего? Начнем с того, что есть такой препарат, называется масло орегано. Умными словами говорить не буду, умные слова все будут под роликом в описании. Там будет ссылка на мой сайт. Вот. Вот, масло регана является органической кислотой и помогает вот таким животным, как гусята, гуси, куры, утки, коровы, свиньи, козы, кролики существовать в этом мире без антибиотиков. Да, да, да, Петька, да. Ты не получаешь антибиотиков, ты сидишь на аминокислотах. Но об аминокислотах мы поговорим немножко позже. Масло орегана помогает нам избежать расклёва, получить большие привесы, не применять антибиотики, так как, является, так как является природным аналогом антибиотика, не портит корма, не дает плесневать. Повышает удои, предотвращает мастит у коров и у <клевый> лучше проходит клинка, организм обогащен витаминами, не чихают, не кашляют хорошо несутся, улучшается потомство, не только улучшается потомство, но и улучшается поедаемость корма. Раз улуч... Раз волчается проебать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Ты все сказал? Ну, слабонерв прошу удалиться, кто-то самое не любит. Вот сейчас покажу на малышу. Это у всех покоцаные, потрепанные, эти все ровненькие. Все полностью ровненькие, не прекрасно обрастают. Чувствует себя отлично? Эти тоже товарищи. Да, вы тоже себя чувствуете отлично. Ленька у нас красивая. прекрасно. Итак, данный препарат продается пол... до да, полтора литра. 5 литров продается и 10 литров продается, дорогие мои, цена 1 литра 16 евро. Смотрите сами. Каждый может залезть в Google в Яндекс и посмотреть, сколько сегодня стоит евро. На такое свое. Небольшое поголовье, мне полтора литра хватит. Так как у меня на неделю будет расходоваться всего лишь 42 грамма. Все описание, все ссылки я оставлю под роликом. А также в конце этого видео я оставлю ссылочку на Андрея Евгеньевича представителя компании ЭКО БРЕНД Оставлю номер телефона ссылку на сайт и также ссылочку на скайп При желании, кто будет звонить можете ссылаться на мой канал на ютубе Так как чем больше людей будет заказывать, тем, возможно, дешевле будет данный препарат. И лучше будет выглядеть птички и собачки, и кошечки, и все остальные. Ну, на этом я прощаюсь. Всего хорошего.